Меня зовут Адия. Я волонтер хора «Транспорт». Мы продолжаем серию лекций в рамках образовательного лектория хора. Тема моей лекции – «Soft skills. Важнейшие навыки для выживания в 21 веке». В современном мире мало иметь знания. Они слишком часто устаревают, и при необходимости их можно приобрести. Важны навыки. Они могут быть либо профессиональны, практические, либо такие, которые можно применить в разных сферах. Нужно уметь быстро приспосабливаться к новым условиям и искать нестандартные пути решения, то есть развивать soft skills. Soft skills еще называют гибкими или мягкими навыками. Это надпрофессиональные навыки, которые помогают любым специалистам в любой отрасли быть востребованными. Гибкие навыки – это не что-то принципиально новое, они всегда были важной частью программ классической гимназии и классического университета, построенных на взаимодействии дисциплин. Но экономическая ситуация конца XIX – начала XX века с конвейером и автоматизацией труда привели к идее, что самое эффективное образование должно быть построено на узкой специализации. Однако в начале 21 века человечество столкнулось с возрастающей скоростью изменений. Если посмотреть на экономический ландшафт десятилетней давности, то половина самых крупных компаний относились к промышленности или к добывающей отрасли. С тех пор картина менялась несколько раз. Скорость смены экономического ландшафта накладывает отпечаток на то, как устроены профессии. Десять лет назад полностью подготовиться к сегодняшней работе было просто невозможно, и скорость изменений будет только возрастать. Именно поэтому эксперты, заговорили о важности навыков, которые потребуются вне зависимости от того, в какой индустрии или в какой области вы будете работать. В 2017 году Google провела внутреннее исследование, чтобы определить самые продуктивные команды внутри компании. Исследователи обнаружили, что лучшими командами были смешанные группы сотрудников с сильными гибкими навыками. Дальнейшие исследования показали, что на успех работы повлияли развитые навыки коммуникации, эмпатии и лидерства. Бизнес особенно ценит людей, которые легко и без сопротивления адаптируются к переменам, быстро осваивают новые технологии, замечают полезные тренды раньше других и предлагают применять их в работе. Есть мнение, что soft skills нельзя развить либо дано, либо нет, но это не так. Мы живем в социуме и постоянно сталкиваемся с ситуациями, где нужны навыки коммуникации, командной работы и эмпатии. Существуют различные методы тренировки гибких навыков. К ним можно отнести самообучение, поиск обратной связи, обучение на опыте других и ментворкинг, специальные задания, фоновые тренинги, развитие в процессе работы. Однако развивать soft skills с возрастом непросто, когда способность к обучению заметно снижается, мозги становятся закостенелыми, принятие обратной связи снижается, так как есть уже годами сформировавшийся характер. Для развития soft skills необходимо иметь пластичный ум, умение контролировать свои эмоции и способность к быстрой адаптации в новых условиях. Эти качества сложно развить, используя методы самообразования, самоанализа и трансформацию чужого опыта. Для постоянной тренировки и поддержания тонуса мозга необходимо работать с телом. Ведь наше тело и мозг взаимосвязаны. Для изменения своих гибких навыков наше тело и мозг должны стать пластичными. Мы как бы должны вернуться в зону роста. В зону, при которой еще есть возможность менять свою физику, психику и эмоциональную составляющую. Так как же этот можно сделать? Давайте посмотрим, что предлагает практика хор. И человек и животное в переходный момент от подростка к взрослому. Рост растягивания уже прекратился, но еще не на самой вершине. В это время идет наращивание мышц, утяжеление костей, приходит матерость, а потом шаг за шагом, постепенно накапливается и приходит усталость, с ней деградация. В природе процесс прямого обучения, передачи навыков происходит именно в момент роста растягивания мышц и роста всего организма. У людей этот момент точно так же наилучший для получения образования и обучения физической культуре и спорту. Что надо запомнить? Память роста всего организма у человека сохраняется, и возможность включить эту память для дальнейшей эволюции тоже сохраняется. Если появляется способность вернуть себе эту память, значит вы возвращаете себе молодость сохранением опыта, который уже набрали. Что это может дать? Немыслимую эффективность, взрывной рост профессионализма, невероятную конкурентоспособность. Повторю еще раз и невероятную конкурентоспособность. Мышцы должны снова вернуться в зону роста растягиваний. Нервная система должна стать пластичной. Это можно сделать только одним способом сознательным эволюционным транспогружением. Что сопровождает такое прогружение с самого начала? Практически мгновенное погружение в единство покоя и действия. Понятия несовместимы. Глубокий покой требует бездействия, а действие требует напряжения. Их эволюционное транс-взаимопроникновение друг в друга создает пластичность нервной системы. Координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой похожа на человеческую, но уже другая. Она больше похожа на подростковую. Только при таких условиях появится способность к наработке своих продуктивных soft skills, набору навыков за счет тренировки единства покоя и действия в практике хора. В практике через тело тренируется ум. Интеллект может стать другого порядка, таким, что будет способен к постоянному обучению, адаптации, изменениям, а также освобождению от воздействия эмоциональных импульсов. Это даст уникальную возможность для развития гибких навыков, которые крайне необходимы человеку 21 века для успешного карьерного роста и профессионализма и повысит конкурентоспособность и эффективность человека в социуме в разы.